Всем привет, меня зовут Макс Риск, это у нас игра Банз Ваня, особняк, и как ее скачать, я конечно же скажу вам, вот значит, сори за то, что сейчас черный кранчик, я не знаю, почему это случается на так часто, подожди, здесь не работает, стой, здесь нужно нажать эту кнопочку, открыть через... наверное подожди, я не знаю. Ладно, возвращаемся на обратно. Возвращаемся обратно. Эти блин, я уже путаю. Сейчас обратно, возвращаться сюда. И возвращаться туда. Вот. Сейчас, милючка. Также я сегодня расскажу, как же скачать. эту. Вдруг кто-то не знает. Вот это функция. Ну посмотрите. Вот, в общем, там. Ёпл маркете еще нельзя скачать, потому что она еще недоступна. Нажимайте функцию. Она, скорее всего, будет по летнее время. Летнее время, а сейчас только весна. Mm -hmm. Ну пока она не вышла, зайдем сейчас и появляем зубу. Да. Мне еще, кстати, не отвечают когда когда будет интервью персонаж. И когда вернули мне аккаунт. И в дискорде хай мне еще вернуть. Вернут. Вернут. Так, да. возвращаемся обратно. Может я вам покажу такое новенькое что это реально что новое? Слушай, все, все, в ну, Выходит просто вау Каждый день в Что это такое, кстати Куда он нажал? Отпиши комментарий Что это такое было? Ассистент Информация А, ну да, да Там кресик такой большой еще логично окей. Сейчас. Вам на экран видно? Эй, мышка, Эта мышка, ты где, бро? Э, подожди, я на это не подписывался, нет, нет, я только знаю старый трюк, я давно-давно играл трю старым трюком, что мышка не видится на сторону новую... боку, такое было. Зачем пранковать? я уже тысячу лет без зомбов. Подожди. Нет, нет, нет, подожди. Я снимаю. А -а -а. У меня нет мышки, у меня нет такой штуки теперь. Что делать? У меня есть только что невидимка, -то Я не видимка, вот что скажу. Могу так приключаться. Вам видно мою мышку? Ура, слушайте. Ура. ура, ура, ура, она есть. Аккуратно только с мышкой. Так не Все, в рот она, вот она, все нормально друзья сейчас скажу из какого ролика я возьму контент авторские права я оставляю на этот канал Давай, в общем-то под этим роликом он рассказал как скачать я буду вам переводить суть этого ролика не знаю почему так лагает в общем то вот этот ролик он рассказывает, ну и показывать так а спонсор нашего ролика из наших друзей, ну, например, нужно всех-всех друзей, даже Тима. Вот, кстати, мы с другом обновили и запустили новый ролик про Маклына. Банда Страйстрал. Очень прикольно, Банда Страйстрал. Нажимайте сюда, под этим роликом, даже под любым роликом. Лайк ставьте, конечно же. И закреплём комментарий, если с вами ссылка. Секретный чат, мол, не Дискорд дискорд официально запасной диско бывает тикток лайк на контакты бывают на бывает а чтоб все сразу было заходил канал и все сразу без ссылки. ссылки ссылки ссылки ну что ж переходим к ролику расскажу и покажу вам принципе так так, так. видите что у меня новый аккаунт то есть теперь мы будем с ник собирать я понимаю ну ладно я не вроде блин так, я тебя заеду не принимаю, никто меня не понимает, почему то Так, давайте сейчас, сначала одну катку я покажу, как в той игре, да? Запасной канал есть, ссылка в описании. Так, принимайте меня, пожалуйста. Вообще-то пошли. О, давай откроем сумочки. Так, мощно, знаешь, как я, кстати, в Brawl уже играл. Можете скоро найти эти ролики, они прям в Вау, вау, вау, это у него дарки. Подожди, это как к как... Брау в Брау Старсе. Там новый персонаж мне меня Скин. я выиграл со попытками, конечно. С попытками. они мне не помогли, мне меня 4 попытка дня, там было 4 попыток, сразу днями. Говорят, или сдавайся, или купи и выиграй. Я купил выиграл за 25 кристаллов в Брау Старсу. В принципе, не жалко потратить так, а, чё, а, а чё? что? Что тут О, кстати, я тут сейчас научусь профессионально, профессионально, наверное, играть. Так. О, дельфин тут, помните? Раньше было тут все в ировом булслон, Нет? Я что-то не было. Не помню. Ай, Это, блин. А то, что меня пугал, блин, я могу тебя убам сделать, блин, чувак, ну вот загайз, лайк ну, лайкос подписка, ну, блин, не знаю, брон. Вот, это мне оставь, брон, может, это вам нужнее, скорее всего. А я тебя вырублю? Да блин, даже не достану, а -то такой то приколчик, не понял, ай, лагает. Пожжимакс рис немного, пожжимакс рис немного, да? Матю вас, что не знаю, что-то не надо. А. Что происходит? Что не пойму? Краб. Что ты не делаешь? Ладно. Э, а, Никс, привет, или кто там? Вот, черт. Тихо, краб, краб, краб, иди сюда. А, диваню. А. Иди в баню. <сؤال> <сؤال> Блин, че меня сразу? А, а чё не... ладно, ладно, ролик смотрите, я на просмотр. вот цена то. так. В общем, нас много Вот и Просто Вот. Да, вот с Вот с Вот с вами. с вами. Я отходил кристалл. кристаллу В будущем Будет монета, только монета Это как я игре обижаюсь По-любому, да Поэтому я успеваю Смотрю В принципе, он сейчас остался Мы вам при этом поражаем